Наибольшая историческая ложь, ну, во всяком случае, уже с 1613 года. Это ложь о дне так называемого народного единства, о, <coughs> о гражданине Менине и князе Пожарском. Вот эти вот два человека, которые на Красной площади, которым памятник... Вот, гражданин Менин, князь Пожарский, избавители земли русской от польского ига, и так далее, и тому подобное. Почему, собственно, 4 ноября и празднуется в России государственный праздник, День народного единства. Вот. Ну, на самом деле, на самом деле, все, собственно говоря, все то, что мы знаем о... Кузьме Менине и Дмитрие Пожарском, придумал вот этот э, талантливый человек Николай Михайлович Карамзин. Для чего? Для того, чтобы упрочить правление дома Романовых. Ну и это было уже значительно позднее, это было в 19 веке. А что же было на самом деле? Вот, собственно говоря, как все это происходило. А если мы посмотрим исторические документы, которые, кстати, сохранились, но о которых русские историки не любят вспоминать почему-то, то они свидетельствуют о том, что действительно князь был такой пожарский, вот Дмитрий Который, собственно говоря, хотел... Вместо поляка привести в Москву. Поляки в то время занимали Москву. Который хотел вместо поляков вместе со своим ополчением привести в Москву. Кого? Правильно. Вот этого небезызвестного человека. Шведского принца Карла Филиппа. Почему? Потому что Дмитрий Пожарский считал, что на российский престол... Сажать в то время русского не было никакого смысла, потому что смута, продолжавшаяся после смерти Ивана Грозного и Бориса Годного, продолжится. Поэтому надо призвать шведского принца Карла Филиппа. И, собственно говоря, первые призывы к шведскому принцу прозвучали из Ярославля, куда небезызвестный нам уже Гражданин Менин и князь Пожарский привели свое ополчение, прежде чем идти на Москву. И в Ярославле созвали они так называемый Всероссийский совет, Сенат, куда приехало из 50 российских городов аж 2000 посланников. И сели они там на совет и решили призвать Карла Филиппа. Вот. Но дело в том, что Карл Филипп Особо не горел желанием ехать на российский престол. В России тогда была смута. Одних свергали, других вешали. И ему, собственно, из цивилизованной Швеции ехать в нецивилизованную Россию не очень хотелось. Его к этому подталкивал его шведский полководец Делагарни, который очень хотел видеть Карла Филиппа на российском престоле. Но а сам Карл Филипп, ну, далеко, желанием не горел. И кроме того, один из, одно из условий, которыми руководствовались, собственно говоря, депутаты Совета, это Карл Филипп должен был отказаться от католической веры и принять христианскую, потому что не православную, потому что не католику сидеть на российском престоле. Опять-таки, Карл Филипп не спешил это сделать, по понятным причинам. И вот пока вся эта шла переговорная процесс пока шел Менин и Пожарский пошли на Москву ну чего ждать, пока там Карл Филипп лишит чего-то надо э, освобождать Москву от поляков в любом случае, потому что поляки уже не нужны хорошо, пришли они освобождать Москву много опять-таки исторических вымыслов о том что была битва, поляков разгромили на самом деле исторические документы свидетельствуют, что ни князь Пожарский, ни Минин особо над этим, над всем не голову себе не ломали. Они просто осадили Москву. И естественно, как и любой город в то время, лишенный продовольствия, через некоторое время сдался от голода. Полякам пообещали, сдавшимся полякам пообещали жизнь. И часть из них действительно эту жизнь сберегла. Часть, как вы понимаете, ну мы помним с вами как доверять российскому слову, да? большая часть не сберегала. Итак, Менины и Пожарский в Москве созывают новый совет. Ну, в Ярославле был один, а в Москве уже должен быть другой. На котором, опять-таки, нужно же решить вопрос. А Карл Филипп все еще не приехал. Он все еще в дороге, уже месяцы прошли, а он в дороге, он не спешит. И вот на этом совете... Принимается решение, опять-таки, два кандидата на российский престол. Карл Филипп и небезызвестный нам Михаил Романов, основатель династии Романовых. На тот момент безусый юнец, которого бояре очень хотели избрать, потому что он, ну собственно говоря, по своей молодости подходил им, можно было руководить самим. И кроме того, за Михаила Романова было донское казачество, которое рассчитывало, опять-таки, как и бояре, что из молодого царя они себе и жалования, и всякие выгоды получат. А со шведского принца, как бы, и взятки будут ладки. Итак, на Совете в Москве все-таки выигрывает кто? Правильно, Карл Филипп. Почему? Потому что, опять-таки, на Совете его сильно и уверенно продвигает народный герой российского единства. Мы знаем этого князя, да? Вот. Итак, решение Совета призвать все-таки Карла Филиппа. Но Карл Филипп не едет. Он понимает, что этот вот этот муравейник, в который его хотят засунуть, он Добром для него не кончится. В это время на Москве начинается опять-таки бурление. И донские казаки снова поднимают вопрос о выборе Михаила Романова. И э, в итоге, когда в очередной раз заседал совет в Москве, туда ворвались донские казаки. И угрожали, что либо вы выберете Романова, либо мы вас тут всех порешим. Об этом в истории осталось несколько летописных упоминаний, но ну, такие скромные, скромные упоминания, о которых предпочитают сейчас не вспоминать, о том, как же все-таки Михаил Романов попал на царство. Ну, благодаря донским казакам. Так вот, из всей этой истории, и самое главное, из всей этой историографии, мы почерпнули что? Мы почерпнули, что вот у нас, благодаря вот этому талантливому сказочнику, который работал на домом Романовой, мы не знаем реальной истории гражданина Минина и князя Пожарского. А история это такова, что это не народное единство. А это борьба за престол, который должен был быть отдан шведам. И кстати, я не знаю, может быть для России это было бы и к лучшему. Если бы вместо смуты, которая продолжалась, пришел бы шведский король, может быть нынешней ситуации которая вот есть на сегодняшний день, когда Россия стала уже страной-завоевателем, страной-разорителем, и вообще непонятно какой страной, может быть ее и не было, потому что все-таки Карл Филипп был человек достаточно цивилизован. Но, к сожалению, к сожалению, история повернула, сами видите, куда. Поэтому День Народного Единства князя Пожарского и гражданина Минина можно переименовать в России в день великого сказочника Карамзина или день российской сказки.